Процент на финале никто не залезет. Сегодня мы... Боже, не знаю. А это что-то я не знаю. Что это? За старания а послали в звезду. Не, вот я смотрю сейчас ты. Это мой какой да. У меня немного там лень. Красивый? Красивый, скажи. Дай мода, Дай мода. Нет, нет, нет, нет, просто так не удается. Победители. Женья уже выиграла. Конечно же должен выиграть. Боже, <сех> какой... Мне, мне, мне просто, мне говорят, Женяша, ты три часа стримишь, заканчивай. А вот, а, я, я еще хочу сыграть в «Арсенал». Ну, хотя бы две игры. Две давай, давай. Вкус, вкус, вкус, давай. Да. <сирот> да, сейчас мы сейчас быстренько выжимаем. Ребята, всем приветики, приветики, приветики. А, ребят, приветики. ребят, давайте... Приншоты, да. давай делаем. в арсенал сыграть, ребята, вообще ма ма ма ма мачете конкретно. Ладно, жди, тогда сиди, жди. Ребята, с нами Тата Лататова. А та та та та. А тут динозавр, тут динозавр прям есть. Смотрите, ребята, тема динозавр. Динозавр. Сейчас запишу, чтобы они знали, слышали. Динозавра. Динозавра рисуем. Ребят, короче, сейчас будет скоро мне надо уже заканчивать будет. Вот, мы сейчас динозавра нарисуем. Нет, это не для випов. Это как раз сейчас мы просто рисуем. Так, динозавр Динозавр Динозавр, динозавр так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Вот так, А нет, немножко не так, так, так, так, Вот так, так Вообще, у меня очень сильно любит динозавров Ариана. Она их просто обожает. Она их просто обожает, их любит. Соня, э, какая-то Соня, какая-то Соня, очень как чья? А чья. А Адоптов же не будет. Я пытаюсь испугать призраков, когда в трех часа ночи <с иду в туалет. А нет, это да, Да-да-да. Мой кот а, да очень Что с твоим котом? А, мне котик прислал, что твой кот, которого нарисовал, который я нарисовала, а, подожди, нет, хвост, наверное, ну, не нормально. А, вот, а... он сказал, что который я нарисовал, нарисовала а... кот, который пытается испугать призраков в 3 часа ночи. Единственное, ребята, я что-то не поняла, как мне заливать полностью. А? Я не хочу, если вводи в и Нет, это так высылало, вводи салу, да, то а я поставлю да. на помощь. Слышишь, я не пойму, как заливать текст? Ну, допустим, нажимаешь, да. и он должен да. заливаться. Почему мне не получается залить? Ну, вообще, Ты, не знаешь? Ты не знаешь, почему? Я, mm -hmm. я на стрим точно завтра сплю. Как мне а, залить? Почему я не могу залить? А, ребят, почему мне не заливается? Mm -hmm. Ты холст выбранным цветом. А, все, я поняла, тогда раньше надо было делать. Ну, ладно, тогда, э, ладно, мы сейчас зеленым цветом разукрасите да, нашего динозавра. Мою солнышку поставили э, на помощники. Мою? Которую с мачете? Это Которую э, Которую кажется, Я да. знаю, я же говорю, это которая латахстан. Да, я да. поставила на картинку новую. Олег сама писала. Э, новая Аватар. Ну типа это. У меня Сама лучше Ава. Я же говорю, у меня все, кто ВИПы, а, они добавляются в помощники. Если они... Ой, ой, ой, ой а. я не успею сейчас. Блин, не успела немножко. Это не жираф. Ой, Сердечка, лавки. Кстати, Олег, ты не буду звезды и три звездочки ставить, потому что у нас...